И всем привет, дорогие друзья, с вами Дэнни Фокс. Сегодня мы играем в замечательную игру для ветеранов. Да, для ветеранов военных действий. Почему Call of Duty, спросите вы? Да потому что я тут недавно сидел, вспоминал, да и в принципе, что сейчас в мире происходит. Это война, да. И не знаю, то ли... То ли смута, то ли чувство того, то, что вот ты сидишь здесь. А люди те, которые воюют, рискуют своими жизнями, там, на границе. И ты не можешь как-то поспособствовать этому. Вот. И возникло чувство, такое, как бы отдать дань, такого небольшого уважения тем, кто сейчас. На фронте И почему-то в голову ударила сам, Самая первая игра Это вот Call of Duty Либо вот У меня было два варианта Либо Battlefield Ну, не, не, не суть какой Вот Либо э, Либо Call of Duty Вот Я выбрал Call of Duty Потому что Battlefield Он в основном завязан на онлайне Вот А онлайн как бы особо да, и даже если пробиться, то не особо долго получается играть. Ты заходишь и попадаешь либо в катку, которую уже заканчивается, либо которая уже началась и там уже какое-то очковое количество набрано. Но в начало катки ты в основном не, никогда не попадаешь. А, вот. И поэтому я выбрал Call of Duty. Мне она более по душе. Я все всю играл. Ну, почти всю. Вот за исключением э, Великой Отечественной второй. И третьего вроде Black Ops. А, еще э, Adventure Warfare. Вот за исключением вот этих четырех, трех э, серий игр Call of Duty я в основном все играл. И в большей степени мне затронула душу эта серия Black Ops. Black Ops 1, 2. Почему данную выбрал игру 2? Потому что а, соотношение 1 и 2 связи у них почти 0. Ну буквально 2-3 миссии. Все, типа чтобы переда от передача от 1 ко 2 к лавде. Потому что там уже прошло очень большое количество времени. И... После первой Call of Duty Black Ops. И как бы сейчас также тупо сидишь, такие вспоминаешь: Не про гонка там тех, же, тех чисел, которые там в голове у Мейсона было, а просто старые добрые воспоминания того, что было после развала. Вот. Ну, не будем мы медлить. Я думаю, мы отправимся сразу в игру. Зайдем за ветерана. Потому что мы люди бывалые, бывалые. А что мы делаем? Правильно, мы все делаем красиво и играем только на сложных уровнях прохождения. Только на сложных уровнях прохождения. Ребят, первая консцена, сразу говорю, неинтересно никому будет. А, почему? Да, загасите может быть, но почему? Пребывают, честно, в медлечебницу, лечебницу дом престарелых, так называемый, и просто опрашивает. Мейсон. Все. Ну, что было, где было и для чего. Сейчас мы немного изменим комплектацию. Так, микрофон. Куда бы тебе прислал? Вот так вот. Оп-оп-оп. Не понял. Так, ветеран. Экран Бурфинга появляется перед каждой мыслью. Вписывая ее цель, вы можете изменить набор вооружения на это задание. Нажмите клавишу С, чтобы начать выполнять со вооружение. вооружением. Ну, все. Первая победа какая-то. Не знаю. Так. Сразу режим сюда запустим. Здесь запустим ручной пулемет с камуфляжем. Прицел на него нацепим, и да, в принципе, то все Все, поехали. Они выяснили, где меня с да, еще и успеваем как-то вуд, за Вудсом поиграть. Да, ребят, кстати, заметьте, вот, вот эта вот система, вот этот, так сказать, глобус, который сейчас падал с космоса, на самом деле сейчас такое даже используется, как для карт Google, Яндекс и всяких навигационных э, приложений. Вот такая система сейчас тоже используется. Э, предоставляет снимки из космоса. Э, в, ну, даже в тот же, пусть будет, пусть тоже Google. Не, бу, не буду много примеров приводить. Вот, предоставляется тот же Google. Они там обрабатывают эти фотографии. Если видят прям они его прорисовывают, делают, как бы, путь к нему и потом уже добавляют в, в приложение, то есть обновляет там все пути маршрута и тому подобное Чтобы не последовать за ним, надо, что правильно? воевать! воевать надо красиво без базара, вообще по факту по факту развалилось просто так, давайте-ка немного вот так вот сделаем. Так, параметры. Вот так вот. Во, чтобы, ну, покрас, покрасивее было, я думаю, да? Чтобы и вам приятнее было смотреть, и мне играть, В, Эй, эй, эй, о, видишь? ой я не знаю, что вы там, как вы там разговариваете, по каком. Ребят, колесные танки, спойлеры, спойлеры. <смех> спойлеры, колесные танки и, и. Я не знаю, что это, Ирак, а, блин. Не знаю, Италии какой-то. <смех> Хер знает, честно скажу. Ха! <смех> наркоман сразу видно Падает только так <свес> <свес> пулеметик <свес> <свес> что умники я тоже умный 500 патронов только так в путь то блин Лечь всем Лежать бояться Че, умник, что ли? Из гран... Во oh, я yeah. Я знаю технику Я знаю технику КСа Не надо Долго Долго Долго Фуку, пта. Ой -ой, ой, ой, поддержка, поддержка. Поддержка. Бум, бум, бум, бум. -бум, -бум. Хе -хе -хе. Я вас всех изничтожу. Пуколкой своей. Сейчас всех убью. Я понял. В шоке, Карлсон. Карлсон, я в шоке. А -а -а. Удар Ниндзя был, Ты чё? Где, где, где? Вижу. А я... А. Проверенная мачета. Ару <соценно> <соценно> <соценно> просто. Ару, ребята, просто. Ару. Че, вот, че? Кто придумал эту долгую перезарядку, вот, а? Я уже своих даже херачу. Оп-оп-оп, перебежки. Уа. Техника КС, техника КС, ребят. Лютый кейсер, лютый. Да, да, да, алло, алло, алло. Где? Сейчас всем поврежу одно Ух ты бля Дикий что ли Ага Гуляй, Вась Да стой Бегу Я бегу Бегу А, подожди Я прибежал Я верю этому парню. Я вообще верю этому парню просто. Даже себе меньше верю, чем ему. Не, ну ведь ранее не кстати, трудновато играть. Наш путь к победе начался. Смерть Что, все все, Пересстреляли? Эх, красавцы Забиби, биби, да бибиби Биби би биби О, секретики, секретики, секретики да да да да да Где он, там и я, а я везде. Понял. Ну все, баржа, два мили, две мили, точнее. Пошли, принял, понял, работаем. Понял, принял, обработал. Работаем вне себя. Уже я тоже пропадал без вести Не надо ля-ля Ну не надо рассказывать ну, Не надо Не надо Да это лысый вообще Я не, не знаю откуда ну, Нельзя такое говорить Лысый, блин, они все с прибомбахами вообще какими нибудь Конечно, не собирался. Поэтому нашел какую-то вертушку с кем-то, вообще непонятно с кем, и как-то вот как как как как-то удрал. Ну вообще даже в голове не укладывается. Баржин задвизу описание, а в нас стреляет всем блогиру. Бам! Терпим крушение, терпим крушение. Падай. Давай. Опа! Уя, сальтуха. Да конечно. Поспи, сладенько. Пока я всех спать тут не уложил. Еще кого положить спать? Кто не выспался? Поспи тебе полезным будет. Ты че? Амбу болит, что ли? Уклоняешься-то? Бум. Я вас всех порешаю Думаю И? Блин, вроде не больше всего выложил обойму И она не взорвалась, странно вообще Какие-то, блин, с пола обойм взорваются Какие-то тысячи, тысячи патронов вложи, а она хрен взорвется к примеру, вот это вот у меня уже на... Уже кальт... Охренеть... Красиво исчезло, кстати. Я читер! Где, где, где, где, где? где? Что там? Что там? Что там? Форма. Железо, защищает Класс. Сейчас я тебя угоню. Какая она тяжелая, а, не поворотливая. Ой, больно. Давай. Я слева, ты справа. Давай. Готов? Мне, да ты ж сказал, я же готов уже. Йоооо, вот это вакханалия. Вот это вакханалия. Вот вообще жмурик, он сколько тут лежит, что у него руки уже костлявые. Здорово. Здорово, кукующий. Наркоман, что ли? а а, -а Торчок, а все понятно. Все понятно, Торчок. О, за добавкой приехали. А трупик красиво лежит. А чё как жестко то Есть. Есть контакт. Ой. А, на милисели. Я думал, я нас взорвал. Тонет? Не. Давай, давай. Вс ⁇ нормально, никто не тонет. Вс ⁇ Одно вранье. Одно вранье. По-любому. Ну давай беспомощный пойдем. Что ж ты? Конечно, поможешь, я его один не затаранил. Он идти этот блин, не хочет. А ты мне говоришь, что это. Вести его еще. Ну, дай вперед тогда уж. Мансуй, Мансуй. Сто процентов. Мансуй, Мансуй. Мансуй. Давай. Ложись, отдохни. Отдохни. <ролосимый> ты ч шум? Тебя ч зарезать, а? Ч шумишь? Просто... Шш, <сосимый> лежи спокойно. и Я думаю, ему надо пальца отрубить. Хватай! <сосимый> ну ты лысый вообще. Не, этому вояке, я думаю, в надо пальцы отрубить походу. Шнэли? Что-то не выдал нас, жвадер ты, блин, хренов. Да не высовывай свою башку. Да не высовывай, не высовывай. Не Пусть Стою, стою. Там что, дед что ли, детей то столько, елки-палки. Готов. Давай. Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Стараюсь. Стараюсь. Не Еще один патруль. Как пройдет, в траву. Хорошо. Понял. Приди. И вояка? Хорошо, не высовывайся из травы. Да все, все, я понял. Вообще такие незаметные. Мужик полуголеный, вообще не светится, просто вообще же не видно. Просто невидимка. Самое главное невидимка. Да вижу. Спасибо. Ты такой вообще крутой. Ты такой крутой. Капец. Мы спалились походу. Ты выживешь, Живи! Я присмотрю а мне, а мне не надо это дать? Да. Давай аккуратно. Гель накачал, скрыл. Все, потихоньку. Ух ты. Капкан. СВД! СВД жестко, жестко, жестко. Вообще жестко. С Улайрахманом сегодня просто. Чё, чё бармуч? Давай по-русски Мы русские, давай по-русски Дети вообще, это вообще Это чё за супер что ли? супер что ли, дети-то? Башкой бей Хорош. Но ну, был башкой прям в переносице. Детства, бежим, леви, бежим, бежим, бежим. А я что сделаю? Заткнись, нас догоняют, но Нормально все, несы. Все красиво. Я все красиво делаю. Отстань. Дей, гдей, вижу Давай верхний, нас. Дайте мне на камень залезть Где сюда Нафиг мне капкан Откуда он вообще? Я понял что это надоел. Такой псих вообще. Не смей. Бегу, бегу, бегу, бегу. А ветеран это вообще же жопа. Вообще стрелять, вот и отходить, это вообще не мое. Блин, что с мышкой? Хрена, мне сейчас в, в жбам прилетело бы. Да, я матрицу вообще переиграл, походу. На, лови, фашист, гранату. Да возьми-то вот эту вот гранату. Туда ее. Сейчас вас флешками закидаю. Лови флешку. Еще флешка. Бросай. Я какаба! Опять это граната вы. Вот. Да хоть убейся. контузила контузила контузила Да что ж ты будешь делать-то? Вроде только от гранаты ты избавился. Я тебя Не останавливайся. Не останавливайся, не останавливайся, правильно. Надоели вообще жестко уже. Я чё настолько жесткий вообще что ли? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Минометный. Какой минометный? Где ты видишь миномет? вижу что тут какие-то хреневшие создания да совсем уже хренели край да все все давай на лодку поехали а мне еще его тащить, да ты вообще красавчик, я так понимаю Просто лучший А, ну вс. Песенка спета Что? Так.. Ä... Салям <небреческая> алейкум Здорово, Ниге, Нига, здорово. Я... я думал, ты нас бросил. Ну, с нами, Ах ты скотина! Меня хрен Это я уже понял. Че, блатной Шварценегер, что ли? Дружбы и честь. Да, совсем как ты, пацан. Знатно, знатно. Целерей. Дэвид Мейсон. О, нихера мы поврились. Ухоженный, объюденный. Так, ребят. Первую часть ä, предлагаю на этом закончить что я могу сказать ну, мне нравится ста вспомнить старое было, как мы тут Мейсона спасали там, вроде, снова убивали вообще, это все просто шикарный Call of Duty это просто шикарная игра независимости какая часть вот, а на этом все, дорогие друзья с вами был Дэнни Фокс всем, до скорых встреч, всем пока-пока